связи первая пятерочка за качество звука вторая пятерочка за качество видео и третья как минимум десяточка за наше хорошее настроение я вижу сегодня на прямой эфир у нас явка очень слабая а это зря потому что когда я увидела это интервью я поняла что это как раз шикарная возможность нам с вами прокачать наши навыки определение невербального поведения оценки невербального поведения да, оценки жестов э, достать скелетов из шкафа у человека который всяческими методами старается ничего не сказать помните как начинается фильм обмани меня э, когда э, доктору лайтману говорят э, адвокат преступника говорит что он ничего не скажет а доктор лайтман говорит что э, не страшно я сам-то не очень верю словам в среднем люди лгут, и он рассказывает свою статистику о том, что в среднем люди лгут трижды за 10 минут беседы, и это правда. Так вот, всегда. Человек, который умеет читать невербальное поведение, будет на коне. Всегда человек, который а, обладает теми навыками, которые мы с вами здесь прокачиваем, а, будет на шаг впереди любого собеседника. И мы с вами сегодня это проверим. Вот вижу, вы потихонечку собираетесь, пока я тут вступительное слово говорила, а, вижу, что нас уже все больше, вижу, что все одумываются и собираются. Это правильно, потому Потому что вот на ком еще тренироваться, как не на человеке, который а, всячески контролирует свою речь? Обратили внимание, что Игорь Крутой во, все, во время всего интервью держал руки в замке, а, сидел в закрытой позе, он всячески противостоял собеседнице то есть алене вообще я думаю что алене после этого интервью надо отдохнуть хорошенечко что она судя по всему и делает я после крайнего разбора подписалась на нее и вижу что она сейчас как раз отдыхает ну где-то в крыму да но и поэтому я отлично ее понимаю желаю ей хорошо отдохнуть потому что собеседник был очень тяжелый но ну, давайте начинать Вижу, что нас уже все больше. <coughs> а, так вот ура попала на эфир а, я не пойму я все пытаюсь в этой творческой студии освоиться, но у меня ничего не получается я не знаю где я сейчас вышла надеюсь что по той ссылке которую я вам дала но даже если это не так то а, очень рада что вы находите возможности попасть попасть на эфир потому что последние вот эти эфиры которые я провожу я вообще просто уже запуталась в этой новой творческой студии а старая творческая теперь закрыта поэтому э, простите вот за за эти кривые ссылки за все эти неудобства я надеюсь что рано или поздно мы с этим разберемся но э, давайте я буду начинать уже разбор потому что э, вижу что собралось уже достаточное количество людей и можно уже работать итак первый фрагмент это к тому как тяжело было с ним работать и вообще э, знаете э, ну давайте посмотрим и я вам объясню о проплаченных ботах я не собираюсь вообще обсуждать. И кто как организовывал давление в, в интернете. А, вот смотрите. Поэтому... Ой, стоп, стоп, стоп, стоп. А, так, видео нет. Видео нет, мне пишут в комментариях. А, дорогие мои давайте как было с видео давайте мне обратную связь первая пятерочка за видео которое вот я сейчас прокручивала вторая пятерочка за звук пожалуйста две пятерки мне в чатик бросьте чтобы я видела что все так перезашла нет изображения видео нет так слушайте выйдите на так у кого нет изображения выйдите из канала и зайдите снова так так так что-то не так что-то пошло не так так звук 55 вижу что у кого-то все хорошо у кого-то не очень поэтому да спасибо тем кто пишет в чате что надо перезайти Потому что я, я не знаю, это новая творческая студия, я здесь вообще не хозяйка. Понимаете, я с трудом каким-то, не знаю, какими-то окольными путями вышла вообще в эфир. И вот здесь вот что-то подсказывать кому-то, это просто... Так, я видео слышала, 5-5. Все, вижу, что все есть, все в порядке. Давайте заново смотреть. Заново, заново. О проплаченных ботах я не собираюсь вообще обсуждать. И кто как организовывал давление в, в интернете. А вот теперь смотрим на его а, реакцию. А, ну, мы видим досада, а, видно презрение, неловкость, поджал губы. То есть все, весь комплекс а, того, что он. А, ну, вот, а, во-первых, он, а, скажем так, ему это не нравится очень сильно. А, во-вторых, он все сделает так, чтобы как можно меньше сказать. Поэтому есть вопросы. Обращайтесь в органы. Во всяком случае, моя. Кстати, пауза. Обращайтесь, а сам не знает, куда обращайтесь. Но потом сформулировал, сказал в органы. Команда обратится сейчас в органы. Будете обращаться в полицию? Ну, если будет продолжаться такая травля, то будут обращаться в органы, чтобы понять, кем организованы, чтобы вывести все это на чистую воду. Кто из родителей переусердствовал. Вы подозреваете кого-то из других участников? Все. Я все сказал. По этому поводу вы больше. Я все сказал. А теперь смотрите, как он. Он ну якобы сошел на шуточку, да, такую на песенку, да, вот как бы э, такой он клоун, да, э, позволил себе немножечко э, такая клоунада, но она жестокая клоунада. Посмотрите, он это делает с презрением, он поднял челюсть, это для него оружие, да, оружие против надоедливой собеседницы, да, которая задает неудобные вопросы. А, так, а, Алена а, пишет, что нет вид Видео. А, я я не знаю так а, так так перезагрузите перезагрузить перезагрузила нет результата а, так замечать, слушайте но ну, я не знаю как быть потому что э, у меня вроде бы все в порядке и у многих вот кто в чате написал все в порядке поэтому я не буду сейчас разбираться с этим вопросом давайте все-таки по невербалике будем работать а значит что для него это конечно же орудие да а он вот так вот типа клоунадой да ну такой жестокой клоунадой а осаждай а осадил свою собеседницу да а, значит подбородок напряг что говорит о том что он не будет больше ничего говорить он поднял брови акцентировал внимание да вот на этой клоунаде он акцентировал внимание он дал понять что ты от меня больше ничего не получишь то есть вот такая жестокая игра получается в отношении алены и здесь конечно же алена я не знаю как она выдерживала все его вот эти вот саботирующие вещи но она прям выстояла она не подала виду что ее это оскорбляет а он по сути оскорблял ее если он пришел на интервью и вот так вот себя вести ну зачем вообще тогда ходить на это интервью тоже вопрос остается открытым ну ладно бог с ним здесь он конечно же давайте досмотрим вот это вот все да получается да и напряг подбородок сжал губы ну, то есть да, дал понять что я тебя не пущу на свою территорию но тем не менее несмотря на всю его вот эту выходку да мы поняли что ну как он конечно же ничего не сказал да по существу он ничего не сказал но мы-то с вами видим что здесь он а, все-таки в этой ситуации которую он описывает он здесь на коне он здесь хозяин а, и не говорит он по определенным причинам потому что он надеется что а, вот этот инцидент который а, получился да вот благодаря там каким-то родителям да он дает им как бы шанс а, самим с этим справиться да и не Немного как бы сам отступил и никого туда не пускает. Но мы-то можем это все прочитать по невербальным сигналам тела. Но э, в другом случае, например, вот это один из случаев, да, когда он просто не сказал, но мы поняли, что там есть что э, скажем так, он просто не хочет туда подпускать э, людей, которые будут в этом копаться. Он просто э, хочет сокрыть какой-то факт, да, и поэтому он его не говорит. Да Дальше следующий момент, который он тоже э, ну, постарался нам с вами не дорассказать, и в том числе, вернее, в первую очередь, Алене, но и нам с вами тоже, да? Давайте смотрим. Это было один раз за 18 лет существования новой волны, но мне не могут это забыть. А знаете почему? Почему? Ну, потому что даже взять если эту историю э, с Киселевым и высказывание о том, Ведь что... Я, я не, не хочу очень... обсуждать фамилию Киселева. Вы можете не обсуждать? Вы меня для этого позвали? Да ну это просто одна из тем, которые... Ну пусть он себя обсуждает. Вы не хотите его затрагивать? Я не хочу, он мне не нужен просто. А вот давайте посмотрим теперь на его э, лицо при этом. Но ну, мы-то с вами теперь понимаем, почему. Мы даже до конца не выслушали. А я, кстати, поинтересовалась, кто такой Киселев. Э, ну я вам дальше расскажу. Давайте все таки пронаблюдать замедленной съемки отвращение пожал плечами то есть отвращение это а мы знаем что это либо на то что вызывает брезгливость либо на то что вызывает а, но ну, в любом случае это брезгливость да но в данном конкретном случае если это реакция на человека то этот человек либо нечестен вот ну по меркам крутого либо а, ну как то вот а, крутой бы не хотел быть таким да и для него он вызов вызывает такое отвращение опасность и ну, и все негативные эмоции да а, то есть по этой реакции мы с вами видим что он испытывает отвращение к человеку о котором он говорит а меня кстати заинтересовало и я узнала что оказывается киселев это тот кто хозяин русского радио там по моему несколько радиостанций у него и он очень сильно влияет на шоу-бизнес потому что каждый артист он а, очень зависим от того насколько его а, вообще крутят по радиус насколько его песни а, слышат а, потребители то есть мы а мы как правило это слышим по радио в основном но ну, это один из источников а, можно сказать доходов для любого артиста если его песни полюбились с помощью радио то а, люди начинают эти песни скачивать начинают эти песни слушать и соответственно песня становится популярной и э, что делал киселев он например когда крутой организовывал там новую волну еще что-то он просто организовывал за неделю до этого свои какие-то награждения например там золотой граммофон еще что-то и всегда получается что забирал часть аудитории причем основную часть ну то есть он специально разрушает бизнес этого крутого и он очень юридически подкован он подает по всякому поводу в суд и тем самым тоже ну, играет ну по сути не очень честно да он э, де, делает такие вещи которые ну конечно же для крутого они очень неприятны э, они вызывают в нем много непри э, плохих эмоций и как мы увидели этим ну часть этих эмоций мы сейчас вот пронаблюдали дальше смотрим вот вот он говорит о Еще нем... есть какие вопросы к моим родственникам, которых я толкаю... Нет, я да, кстати еще э, почему вообще затронули тему киселева потому что э, вообще э, там шел разговор о том что крутой как бы пропихивает своих родственников и он сказал что у меня там только один раз такое было и мне постоянно это припоминают а вот у киселева например там вся семья работает в этом русском радио или там ну, в этом холдинге который руководит и э, она все решает то есть вот прям семейственность такая и э, ну, здесь вот он как раз э, давайте Смотреть. Просто начала объяснять, почему, от чего вот так вот люди говорят, потому что есть, например, такие вот и моменты, высказывания, когда вы говорили про то, что семья Киселева захватила русское радио и захватила вот это вот все, Поэтому вам это и вменяют. Ну, вы согласны с этим? Я-то как раз вижу разницу. Не с тем, что я сказал, вы согласны? Смотрите, он так уже доверительно, можно сказать, спустился к ведущей, да, и чуть тише спросил, челюсть опустил вниз, то есть не пугает уже ее. Хотя, конечно, ее нервной системе надо только порадоваться, потому что она у нее крепкая, да, ну вот, он как бы наравне с ведущей встал и задал ей вопрос этот. Что он захватил? Да, Абсолютно. Он и нас закидал судебными исками. Каждый живет по своей совести. Мало того, у каждого своя правда. Но истина есть, и она одна. Смотрите, у него при этом... Ну, я посмотрела, там в разных местах... Тот, кто будет него, пытаться... У него он э, ногами дергал... Но здесь, ну, как правило, активизировались ноги у него всегда, когда ему не нравилась тема, да, и ему хотелось эту тему закрыть побыстрее. Истину делать, каждый своей, себе истину, это уже вообще не укладывается ни во что. Вот смотрите, уголок, уголок рта облизал. А здесь мы тоже с вами. Да, кстати, Ольга, благодарю вас за супер стикер. А, смотрите, уголок рта облизал, что говорит о том, что он пытается найти эту истину, пытается расширить свои аппетиты, пытается как-то вот расширить свою зону влияния, можно сказать, для того, чтобы найти эту истину. Правда, у каждого своя, каждый может объяснить там. Почему я так сделал, и почему я прав, вот. Но есть истина. В чем здесь истина? И видите, здесь так много печали, грусти вообще, и паузу сделал. Тут действительно он очень сильно переживает. Нет, ты меня сейчас выталкиваешь опять на это, я сейчас наговорю. У меня есть мнение, но я с ним не согласен. Есть вопросы еще? Как Давай, нет. следующий какой вопрос. Видите, у меня есть мнение, но я с ним не согласен. Кивает, что согласен, все-таки просто, ну приходится так сказать. Да, Наталья тоже спасибо за супер стикер, очень приятно. А, да, но ну, мы видим, что Алёне досталось в этом интервью очень сильно досталось, а, потому что это просто какой-то трэш. Когда ты задаешь вопросы, да, человек вроде бы пришел к тебе на интервью, но он начинает тебе отвечать, ну какие-то вещи, ну просто грубо говоря, посылать но он на самом деле это можно отнести вот когда например с кем-то из вас вот так вот если вдруг будут разговаривать имейте в виду что это но ну, вы, вы конечно же поймете что по сути это посылание дано в неопределенном направлении да но вы знаете здесь например вот это посылание уже по-другому по-другому выглядит мы видим что он как раз здесь подавлен он здесь просто боится что-то сказать а он здесь даже я допущу вот мое мнение такое что он здесь все-таки прав в отношении с киселевым да а потому что там просто идут такие методы борьбы борьбы но ну, нечестные вот по по моему мнению конечно же это вы можете считать сами как можете почитать об этом конфликте можете узнать интернет он все вам покажет да расскажет но понимаете здесь он молчит не потому что он так решил а потому что он боится сказать лишнее понимаете вот в каждом конкретном случае его молчание обусловлено разными причинами и мы с вами эти причины видим по его невербальному поведению а вот еще сейчас будет пример того где он молчит? И опять-таки причина другая его молчания. Вопрос про детскую новую волну, которая в эти дни пройдет в Крыму. Да. Как удалось, во-первых, потому что я вот накануне читал новости, что в Артеке была вспышка ковида. Ну, естественно, все меры предосторожности будут приняты. Но так уже закрыть все события невозможно. В конце концов, состоялся концерт, посвященный Росатому. А вот смотрите, как интересно здесь. Давайте рассмотрим повнимательный Да, благодарю вас еще за один стикер. Мне это очень приятно. так Вот смотрите, сейчас он... Вот, смотрите, во-первых, печаль. Идет печаль. А, а, ой, подождите, нет, нет, нет, нет. Сейчас секундочку. А, сейчас я немножко отвлеклась. Давайте... Так уже закрыть все события невозможно. Да, вот печаль. Есть. Концерт. А вот, смотрите, челюсть вниз. А о чем это говорит? Ну немножко. Это говорит, во-первых, может быть о подавленности, во-вторых, о том, что он как бы не хотел бы эту тему поднимать, да? Ему неловко эту тему вообще открывать. Да, так, так, так, так. Вот. Значит, дальше. Смотрите, идет посвященный Росатом. Вот. Смотрите, отвращение видите отвращение он говорит с отвращением с презрением с подавленностью получается что много эмоций которые в общем то не совсем состыковываются но а, вот эти эмоции присутствуют и он говорит о, о том что прошел концерт да а, какими правдами неправдами он состоялся но он состоялся и но ну, он как бы приводит нам такой пример да ну что делать приходится вот так вот выживать да потому что действительно Действительно, здесь вопрос о том что ну просто разорение идет артистов да и он а, поэтому всеми правдами неправдами пытается вот это делать я не знаю имеет он отношение к этому а, росатому да но а, Тут как, какое-то отношение он все равно имеет, либо это был его аргумент для того, чтобы заставить разрешить вот этот его событие, да, либо он и это событие делал. Ну вот я не знаю, какая там роль, но это он отлично понимает, что это неправильно, но он понимает также, что ну, в некоторых случаях делаются исключения. Ему от этого крайне неприятно. Есть него эмоции отвращения, эмоции печали. То есть, вот эти все эмоции говорят о том, что он в целом не поддерживает, да, но что поделать, приходится это делать. Вот так вот. Видите, чувство вины тоже присутствует. Ну, вот это опускание челюсти видите, расслабленное лицо это вина. Вот не знаю, почему здесь я вижу вину. Либо это он, э, Роско, ну вот этот Росатом, э, ну вот это мероприятие, либо он его устраивал, либо это был аргумент для того, чтобы э, ему разрешили тоже это сделать. Когда были все предосторожности, никто не заболел. И пытаться что-то делать не опасное, надо и необходимо вы хотите что даже сказать что я используя личные связи сумел сделать так что проект состоится нет почему я вообще но здесь уже пошла, я прям вынесла выноску такую. лучшая оборона это нападение, ну прям сто процентов. причем кивает, говорит вот и кивает, и кивает, но сам себе э, рассказал приговор, понимаете? ну елки-палки, вот вот он лучшая находка для шпиона, а, вот он молчун как бы, он он как на на допросе такой, знаете, я ничего не скажу, но на самом деле говорит много, много, очень много да, кстати, вот у меня спрашивают, почему вы решили сделать стрим в пятницу вечером? Просто проверить самых стойких. Я решила. Да, но ничего, я просто я помню про Рудковскую, я собираю материал по ней, я хочу сделать нормальный а, стрим, потому что там не только не вербалика, там нужно еще а, подготовиться. Я там во всех ее скандалах пытаюсь нарыть, поэтому простите меня, я помню, что вы мне активно ставили лайки по а, Курбану а, Амарову, да, вот я помню что я попросила вас об этом и я помню ваши желания поэтому ждите обязательно будет очень надеюсь что в эти выходные я сделаю а, ну а это я просто не могла пропустить это интервью потому что ну, уже завтра оно будет не так актуально а, а вот мне хотелось именно донести до вас как классно что человек ну как бы саботирует как бы молчит он как бы ничего не рассказывает но в то же время его не рассказывание оно настолько информативно настолько красноречиво оно даже больше чем слова давайте плюсик поставьте кто по кто со мной согласен что это прям вот конкретно классно когда вот человек как бы старается ничего не сказать но в то же время он настолько много рассказывает а если вы считаете что не стоило вообще его разбирать давайте минус в чат поставьте просто чтобы я понимала может быть я как-то по-другому смотрю на это ну, вообще у меня может свой взгляд поэтому хотелось бы ваше мнение а, да я в, до давайте Давайте досмотрим заодно. Это не говорили. Я просто обратила внимание на новости накануне. И, и э, хочу узнать, какие... Ну, я уже поняла, что там будут какие-то средства безопасности. Ой, а вероника с днем рождения вот вижу а я в свой день рождения смотрю ем торт и смотрю боже мой как я вам завидую я бы тоже сейчас тортика съела но уже нельзя а, да, вы видите будут да и поджал губы то есть все таки ну, не, не не в этом дело да ну как бы да будут для отвода глаз все будет но на самом деле конечно же причина того что этот это мероприятие состоит состоится и я так понимаю что оно сейчас как раз идет не потому что э, там все будет соблюдено а потому что э, действительно надо какую-то движуху создавать иначе э, просто все разоряются но э, да, его жалко конечно ну всех жалко но э, тем не менее нам-то надо на ком-то тренироваться правильно а, поэтому ну можете никому не рассказывать да но давайте еще од один пример его неговорение да, его не э, не разглашение вот этих вот всех вещей давайте посмотрим как еще он хранит тайну как он ну, на внешнем уровне да как бы ничего не рассказывает о Лене, но мы с вами все поймем сейчас еще один молодой человек кто он человек. видите замер а, челюсть вверх что говорит о том что ничего я не скажу моя оборона будет вернее даже как я буду обороняться не если бы он поджал подбородок то он бы это было бы саботирующая а здесь вот челюсть вверх это оборона то есть я буду держать сейчас оборону то есть я сейчас вам как-то отвечу не так как вы хотите может быть но да поджал еще нижнюю губу до да, держит себя в руках нижняя губа это вот про нашу наглость это про то что а вот как нам действовать да а, и он наверное бездействием будет бороться да получается вот действие нижняя губа он ее поджал соответственно бороться будут бездействием а дальше а давайте смотрим как это уже замедленная съемка на того что Видите, улыбка такая. А так, сейчас я себя опять уберу, а то я что-то себя по, по экрану бегаю. А, так Андрей пишет: Светлана, балуйтесь плюшками, ага, потом пузо растет. А так замер, а, замер, так. Сын, я так понимаю, человек. Видите, он не отрицает. Понимаете, вот что важно? Важно, что он не говорит. Да, что вы говорите? Ну, елки-палки, что за сплетни, да, что за слухи. Но он не отрицает, да, и при этом кивает. Ну, елки-палки, все понятно. Действительно, у него есть сын, о котором он никому не рассказывает и смотрите вот здесь вот как раз уже видно напряжение подбородка а, вот а, поджал губу это бездействием буду бороться челюсть все-таки вверх то есть это борьба но борьба саботирующая бездействующая но борьба то есть вот здесь как раз знаете партизан можно сказать перед нами партизан который я ничего не скажу пытайте меня сколько хотите но ну, и алена пытает не хотите про это говорить. это ваш секрет а, кстати вот написали какая надменная улыбка да, улыбка такая с презрением немножко но это как раз вот способ борьбы понимаете вот он показывает человеку неуважение да? что-то ко мне пристала как приставучая какая-то муха ну как хотя бы зовут его хорошо это ваша позиция не говорить об этом Алена уже волнуется. Уже, знаете, все... все признаки приличия уже исчерпались да и алена уже себя чувствует не в своей тарелке конечно вот представьте это уже четвертый пример того как он э, берет и просто не отвечает тупо просто не отвечает это просто фиаско для ведущей да получается но елки-палки да, ну пришел на интервью ну что что это такое вообще но это неуважение неуважение к тому кто берет интервью конечно же и Алене от этого не уверена. О а вашей личной жизни? Еще какие у вас вопросы. Смотрите, И еще а... один молодой. Ой, а в конце как он? А осадил ему уже надоело и он понял что алена не отстанет а алене ей невозможно просто отстать ведь если она не будет задавать каких-то э, таких вот вопросов да, таких резких до да, скользких вопросов то конечно же ее во первых программа не будет такой популярная во вторых ее как ведущую раскритикуем мы с вами да мы же сами потом скажем что алена не задала этот вопрос а этот не задала мы же все знаем что какие слухи вокруг крутого ходят да и, и соответственно раз он пришел давать интервью то алене хочешь не хочешь а надо задавать эти вопросы получается она на передовой по большому-то счету да она задает все наши с вами вопросы и получает за них вот такие вот реакции поэтому конечно же я ей очень сильно сочувствую что она пережила в этом интервью но а он он тоже когда она много раз задает один и тот же вопрос он уже просто ей как надоедливой мухи а, дает такую вот э, отповедь да такую а, даже а, просто отсекает ее вот таким образом смотрите не верпаешь личной жизни еще как у вас смотрите а, корпус сначала вперед потом откинулся да, дал понять что мне надоело Давай все, прекращаем. Надоела ты мне. То есть вот он невербально ее сейчас оскорбил в очередной раз. Вопрос сжал губы то есть все не хочу я об этом говорить идите вы все нафиг вот по, по большому счету переходить э, переводит разговор а, да слишком жестко отстаивать свои границы да действительно они игнорируют э, э, готовятся материалы а, так э, значит идем дальше следующий фрагмент я фрагмент. плохо отношусь к этим историям но вот смотрите вот здесь тоже интересно вот смотрите с отвращением тоже это по поводу того что когда в богатой семье там талантливый ребенок а, и ну вот что как как он относится к этому а, и смотрите вот отвращение и нос смотрите что с носом нос у нас это за информацию за а, то что мы хотим получать информацию когда он вот так вот он закрывает по сути он закрывает ноздри для того чтобы ему не попадала часть информации он не хочет ее слышать он хочет ее от себя отсечь и соответственно еще и с опущенной челюстью еще он а, при при а, принес руки к, к лицу для того чтобы спрятать эмоции а мы видим какие тут эмоции. Смотрите, вот оно, отвращение идет, продолжается, усиливается отвращение. Получается, что он относится к этому с отвращением. Ему это совсем не нравится. Но сейчас ему, вот он носом, как бы гасит свой темперамент, чтобы не сказать грубее, чтобы сказать как можно мягче вот то, что ему не нравится. И видим, да, вот какая реакция. Получается, продолжение продолжение отвращение продолжается но а, он вроде как уже со собрался если если рождается кстати вот здесь я сейчас только заметила что он напряг подбородок печаль такая и а, плечом пожал то есть получается что вот то что он сейчас скажет а, здесь идет такое небольшое отторжение этой информации но он допускает такую возможность да и проговаривает. талантливый ребенок в благополучной, обеспеченной семье, почему он не имеет права на биографию своего творчества? А, да редко дает интервью зато папу по, по полу с катается на камеру а, да но ну, действительно много много всего много вопросов осталось после этого интервью но вот я хотела именно с точки зрения а, невербального поведения объяснить что молчание это не значит что а, и вот такое вызывающее поведение да вот такие вот а, а, ну, по сути, посылание на в неопределенном не направлении, да, это тоже не факт того, что информация мимо нас пройдет понимаете мы все можем считать даже в этом случае который казалось бы такой сложный казалось бы он вообще вот он не хочет говорить и все и и живите теперь с этим а нет мы не будем с этим жить мы будем разбираться до да, что на самом деле он скрывает и что он не договаривает что он думает при этом то есть вот они вот они примеры того как работает физиогномика профайлинг и анализ невербального поведения а, Да, поняли да, здесь он э, все-таки сам он не очень это любит да но сейчас он проговорил ту информацию которую ну просто у него много знакомых э, людей да, его соратников которые пытаются пропихивать своих детей и он не хочет их оскорбить вот и все вот поэтому у него такое мнение понимаете но на самом деле он этого нет не одобряет не поддерживает ну как он не, не может же он сейчас сказать про них плохо да ну и соответственно Пытается как-то выкрутиться. А вот так вот саботированием не получается. Совсем уж саботировать все вопросы. Ну зачем тогда пришел? Хотя у меня тут этот вопрос, все интервью прям крутился в голове. А Да, следующий фрагмент давайте посмотрим. Народ в кассы покупает билеты. Ну при всем том, что сейчас минимум гастрольной деятельности. А вот здесь вот э, интересный жест. Вот помните, э, кто у меня был на бесплатных моих занятиях по физиогномике и профайлингу, я на первом занятии всегда рассказываю про рот, да, и про аппетиты рта. И здесь у него вот этот жест по поводу э, аппетитов, да. Получается, что э, мы поняли, что вот сейчас он э, народ покупает билеты, да, э, но сейчас проблемы, и он рот вот так вот как бы попытался сделать поменьше. Рот это наши аппетиты рот это то что мы хотим и здесь получается что он постарался немножечко затянуть пояс потуже да вот пояса потуже затянуть вот это вот пословица здесь очень уместно потому что так а, так так так вот Вероника, кстати, пишет наша именинница, не хотела смотреть интервью, думала неинтересно. Теперь понимаю, что там действительно есть что посмотреть. Спасибо вам, Светлана. Ребят, вот кто посмотрит мой разбор, обязательно проходите. Я ссылочку на это интервью сделаю. Прям смотрите, я же все вот эти моменты не не взяла. А вы прям смотрите, поставьте его на медленную скорость, да, и смотрите все его сигналы тела. Там просто, знаете, такой клад информации. Информации. хоть он и умалчивает там столько всего зарыто вот такие случаи они самые интересные да ну и что касается рта он а, а, здесь а, такой иллюстратор до да, жест иллюстратор как он попытался рот а, немножечко стянуть стянуть вот ближе к центру соответственно сделать его чуть поменьше это значит что сейчас такое время он прям проиллюстрировал то что сказал да вот еще а, вот на эту же тему посмотрите надо все равно менять, менять надо. Свежая кровь нужна. Как бы не работал один композитор с одним певцом, что я прошел неоднократно в своих тандемах, в своих творческих союзах с разными певцами. Видите, как здесь тоже интересно, вот этот жест иллюстратор, прям трижды он сделал рот поменьше. То есть вот эта избирательность, помните, маленький рот, это избирательность, это четко знаешь, чего хочешь, и когда он работает. Вот здесь вот стало мне понятно, что с каждым певцом, с которым он работал, он прям на нем концентрировался, он его раскрывал, вот знаете, как у него включался маленький рот на этого конкретного человека, да, и он под него делал э, свои там песни, да, вот он то, что он в нандеме работал, он прям четко концентрировался, вот эта вот концентрация на чем-то.